Пусть реально решает искусственный интеллект да блин ну, ну ну вот ну ребят я на это никак не влиял серьезно если он заходит искусственный интеллект затащит ролик серьезно а вот это приятно все Мужики, всем привет! Я наконец-то приехал с отдыха и готов уже пилить новые ролики. Те видео, которые выходили на моем канале за время моего отсутствия, они были записаны заранее. И по факту две недели видео для вас я не снимал. И сегодня первый ролик за две недели, который я записываю на канал Человек-Человек. Всем привет! Перед этим видео небольшой опрос. В общем, ребят, я сделал для вас подсъем небольших моментов э, с Таиланда, в том числе там, где я купаюсь. Это большинство моментов где мы в аквапарк ездили если вы хотите вставки этих моментов в кейсы то пожалуйста напишите обязательно об этом в комментариях чтобы я это увидел и вставочки в кейсы были все больше ничего говорить не буду и приступаем собственно к открытию кейсов виллдроп вы все кто меня смотрит прекрасно знаете что когда мне за ролик виллдроп платят я об этом говорю и оставляю ссылку и оставляю промо все оставляю и всегда об этом говорю сегодня я не договаривался с админами о ролике но факт фактом да аккаунт ютубера до с сайтом работаем, да, надеюсь, будут шансы, потому как я все-таки отдохнул и денег потратил на это немало, поэтому бабок сейчас поднять нужно и надеюсь, что действительно подкрутка здесь у меня стоит. Буду говорить все как есть, ну типа, камон, я наберу просмотр и надеюсь, еще что-то годное выбью, кто бы от этого отказался. По депу сегодня, я не, не знаю, я не хочу закидывать много денег, прям что дофига, кстати, видео с епкой будет в скором времени, я просто сейчас немножечко попробую записать войти, так сказать, в режим и будет Обязательно видео с веб-камерой. Поэтому ждите. По депу сегодня 20 тысяч. То есть вообще дефолт, двадцатка, почему нет? А плюс... У меня был ролик по кейсам CSGO, который проспонсировал Вилдроп. И там был вот этот промо. Ну, бред не использовать промик, который дается на 40%. Тем более, когда пополняешь такие большие суммы. То есть, в принципе, 40% это будет вообще абсолютно другая сумма имба. Поэтому я пополняю, собственно, с промиком на 40%. Ну и тем более, процент нифига не маленький. Поэтому, ну, здесь вопросов у вас возникнуть не должно. Мы это все дело пополняем. пополняем банковской карточкой 20 тысяч рублей. Все, оплатить. Егорич, машьте мои данные. Сафонов, оплатить. Мужики, деньги залетели, но о чем я и говорил? То есть, промик он вообще не лишний. Плюс тысяч нам залетело. Это просто шикарно. Начинаем, естественно, с бесплатных кейсов. И мои подписчики знают, я уже вам рассказывал, если с первых бесплатных кейсов, то есть первый, второй, третий, дропается что-то годное, все, по шансам все отлично, все прекрасно. Ты на аккаунте ютубера, все, жизнь сказка. Если нет то, ну, это печально, потому как будет, возможно, 0 <смех> и 20 тысяч идут в никуда. Но сумма небольшая, то есть этой суммой, ну, небольшая, да, сейчас у многих там слеза потекла, этой суммой можно рискнуть, то есть даже если ты ее проиграешь, двадцатка. Ну, окей. Кстати, ребят, пожалуйста, такой небольшой момент, поддержите ролик лайком. А На предыдущей прокачке подписчика не набралось то количество лайков и просмотров, которые я у вас просил, и там реально, ну, очень мало для таких сумм, если этот ролик наберет половиной тысячи лайков Я понимаю, что это много Если он набирает половиной тысячи лайков Мы в ближайшие дни записываем прокачку подписчика На опять огромную сумму Если никакой сайт Не предложит, не согласится Я буду записывать это на свои деньги На свой депозит То есть, пожалуйста, половиной тысячи лайков Мы делаем неподкупную, не фейковую Реально вот прокачку дорогую Как я умею прокачку подписчика Честную, половиной тысячи лайков от вас, от меня, крутой, дорогой ролик Договорились? Договорились Вот, поэтому такая история Я там что-то говорил, и короче, а, ну вот, 20 тысяч не такая сумма, которую жалко потерять Ну, как бы, будут просмотры, в любом случае будут, надеюсь, новые подписчики да, и это все дело в принципе-то, в принципе, в перспективе отобьется. Но если просмотры у этого ролика, соответственно, будут. Поэтому вот. Но если, опять же, сделать хотя бы x2, это мало, 40 тысяч, я хочу больше все-таки повторюсь, что, ну, уезжал отдыхать, все прекрасно понимают, что минус бабки. Поэтому нужно хотя бы, ну, 60, в идеале, если есть шансы 80, то есть x4, это будет очень вкусно. Опять же, с учетом того, что я продаю все на маркете, проценты, не проценты, гунгнир, салам алейкум. Блин, если бы он выпал, это было бы имба. Ну, естественно, мы бы сразу его забрали. Но, к сожалению. Или, к счастью, гунгнир нам не дропнулся. Да и, в принципе, с, без... ЗА, а -а -а -а -а -с. бесплатных кейсов выпадает ничего ровным счетом. Осадок, здравствуйте. И сейчас, ну, как-то не радует меня дроп. То есть мы открываем уже четвертый бесплатный кейс, и ничего не выпадает. Плохо это на все сто процентов. То есть это не просто типа, а, блин, бесплатные кейсы не выдали, нет. Это конкретно такая лакмусовая бумажка на то, есть ли на сайте подкрутка. Если нифига не выпадает с первых кейсов, ну то все, мы на ровных шансах, мы обычный пользователь, и, скорее всего, эта двадцаточка превратится максимум, ну типа, ну ладно, окей, может быть это будет 1060 Просто я немного подофигел, да, я зажрался, конечно же, хочется сотку, честно скажу Не откажусь ни разу, но окей, выпадает нам тем временем смокинг Кстати, этот ролик будет достаточно интересным Потому как в этом ролике я хочу задать вопрос нейросети То есть я хочу потом пойти в апгрейды и как раз, чтобы нейросеть а, помогла мне заапгрейдить что-то Годная золотая спираль, 5000 рублей Ну ладно, 9К, пойдет Пойдет, в принципе, 50% уже от депо есть, это радует, это окей, 50% от депо это стабильно, это не подкрутос, ну, это дефолт на самом деле, когда тебе падает 50%. У нас, кстати, заключительный бесплатный кейс, этот, по-моему, дается от 15 тысяч депо, если не ошибаюсь. Ну, блин, 50% неплохо, но, опять же, дефолт шанс, то есть... Ну, мы сегодня без подкрутоса. Для вас это хорошо, для меня это, ну, не особо. Потому как все-таки хотелось бы видеть а, в этом видосе повышенный шанс. Вот что у нас получилось. Самое крутое 10 тысяч. Ну, вот смотри, а, 28, мы все продаем, 38 тысяч. Десяточка, 50% есть в кармане, пойдет. У меня сейчас а, есть идея на все деньги. Ну, рискнуть. Да, элементарно можете посмотреть проверки битвы сайтов, да, а, которые я записывал. Я рискую. И короче, я сейчас хочу задать вопрос нейросети. Типа, сколько вот этих биткоин кейсов открыть от 1 до 4. Вот, мы сейчас а, перейдем, посмотрим, зададим вопрос, и уже, надеюсь, не 4 выпадет, потому что если 4. А, подожди, у нас даже до 5 хватит денег. До 10 не хватит, да, до 5. Если будет 5, это будет good game, честно. Так, ну. Мужики, собственно, перешли в бота. Кстати, я себе тут купил премиум подписку. Но это ладно, это уже так. Ну, что, задаем вопрос. Давай сначала спросим, как ты думаешь, стоит ли открывать дорогой кейс? Во, Как ты думаешь, что это... Ну, сначала узнаем, что думает у нас Искусственный интеллект, и после этого уже будем Принимать решение. Я хотел добавить В OpenCase образную вишенку Конкретно этот open case апгрейды сделает Сам бот. Ну, то есть, искусственный Интеллект, реально, посмотрим, что из этого получится Так, что нам отвечают? К сожалению, я не могу дать Точный ответ на этот вопрос. Зависит от многих факторов ага. а, Однако, если у вас достаточно денег, вы готовы Рискнуть, можете попробовать свою удачу Ну, то есть, в принципе, можете попробовать У нас недостаточно денег, ну, как бы на кейс хватает. Ладно, давай спросим. Выбери число от 1 до 5. Выбери число от 1 до 5. Мое любимое число 3, поэтому я уберу. Ребят, 3 кейса. То есть сейчас просто минус 15к. С депом в 20. Если бы это было без... Бромика, то это было бы минус почти весь банк, но... Блин, это много, я надеялся, что хотя бы один выберет, ну ладно. Кстати, бот реально прикольный, это не реклама, ничего. Мне просто нужен был бот, то есть не рассеять для этого кейса. Вот, это то, что я нашел, ну и, собственно, купил здесь подписку. Самое прикольное, что мне понравилось, сейчас покажу. Смотри, я дал запрос, нарисую превью для видео CSGO. Я, кстати, хочу как-нибудь попробовать использовать, а, ну, написать нормальный запрос, какое мне превью нужно, и типа, окей... Что это такое? Это превью для видео CSGO, блин. Ладно, давай попробуем по-другому. Пробуем сейчас вот так. Типа, ну, посмотрим, что он сделает. Конечно, запрос нужно делать точнее, но окей. Посмотрим. Мне просто вот интересно, какой он превью сделает. Кстати, ну вот что получилось. <с> но кстати, такое превью использовать куда-то нормально. Ой, блин. Ладно, короче, превью нам нарисовали. Кстати, кому... Вот, ну, это не реклама. Ролик реально не спонсирован. Я очень э, долго искал бота, который, в принципе, может делать картинки по запросам. Но все были на английском языке. И, типа, ну, на русском, честно, может, я так искал, но не нашел. Здесь есть такая возможность, кто хочет немного поиграться. Но за это нужно платить. То есть, я купил себе конкретно подписку на бота. Но, опять же, прикольно. То есть, если я как-нибудь хочу сделать вот превью для ролика... Ссылка будет в. Я в описании не буду оставлять, оставлю а в прикрепе где-нибудь в самом низу. Это не ревка, ничего, ну, действительно, за ролик не проплачено. Поэтому просто кому интересно, переходите, чекайте. Ну, тема прикольная, опять же, так поиграться. Так что, кому интересно, будет история эта вся в. Прикрепи. Там не ревка, я с этого не зарабатываю. Ну, достаточно удобный сервис. Даже, кстати, домашку делать. Вот. Ладненько, а уже переходим на сайт. Так, ну что? Нам нужно открывать кейс три раза. Поехали. Сейчас все. Вилдроп сказал, асалам алейкум, мои маленький телезрители. А что? Давай в пять. Так, а что нам выпало? Пусть там будет что-нибудь... Подожди. А, у нас вообще деньги не списались, и кейс не открылся. Я понял. Я не знаю, почему, но он не открывается. Окей. Да, причем это такая проблема только с биткоин-кейсом Блин, ладно, нам нужно открыть три кейса какого-то дорогого Кстати, очень хороший Да, ладно, реально, я думал с красным зверем Это неплохо, этот косаря стоит 1100 пойдет Я думал, прям плохо будет но ну, окей, дорогой кейс, смотри А биткоин стоил 6000, нам нужно что-то приблизительно То есть открыть три раза Все-таки у нас сегодня решает искусственный интеллект Есть буст инвентаря Ой-ой-ой, какие скины Давай, поехали Три раза нужно открыть Главное не обосраться, ну, серьезно. Надеемся на ножи, на калаши, на сувенирную колонию. Калаш, эмочка, -э сувенирная чаша, да, нам выпадает колония за 15 рублей. Вот, пожалуйста, все-таки ролик, де ролик. ролик действительно без подкрутоса, да, вот, вот он, вот они, реальные шансы. Было 38 тысяч, я напоминаю, кстати, очень крутая сборка кейса. Буст инвентаря, я так понимаю, это фарм инвентаря больше, потому что ребята сюда зафигачили два ширпотреба и дорогие скины, это хреново. А, блин. Мы... Ну, хотя бы. Да, не, мы просто потеряли деньги. Давай еще два раза. Не, ну... Ролик закончится так быстро, это будет вообще... Просто не о чем. Ну, мне нужен хоть один нормальный скин. Да, две сувенирных колонии. Круто. Вообще офигенно. Все г. Ну, продаем. Кстати, что интересно, почему-то не обновляется лайф-лента. То есть, реально, ширп, он сюда не засовывает. Смотри, в чем прикол. Чтобы не отгонять пользователей, он сюда ширп не ставит. Или просто лайф-лента зависла. Что за мем, почему я не попадаю в лайф-ленту? Так, это будет автотроника за 7000. Или линги... Лин лин Хорошо! Это 49к! пойдет. А вот сейчас вопрос. Как я и говорил, x 2 с небольшим, но, блин, как же это приятно! То есть просто уже, знаешь, когда нет денег, я такой сижу, и такой, типа, ну окей. А тут рентген, а тут рентген, а тут, здравствуйте, а что мы с ним будем делать? А если мы сделаем один апгрейд? На что? На сувенирный рыцарь? Не, это бред полнейший. Фух, ну честно, я сейчас, ну я вообще офигеть как рад! У нас 49 тысяч. А, блин, а что можно? А что можно? А давай пробуем от 80к что-нибудь. Я не хочу рисковать. А что, нет ничего от 80 тысяч. А есть эмочка от 80. Ну тут 95 мраморный градиент перчатки. Блин, я хочу. Я хочу сделать. Блин, полевой Ну, типа, статрек-калаш, который не выведется. Нет калаша за 78 тысяч. Предложение интересное, но, пожалуй, я откажусь. А если мы посмотрим от 65 тысяч, то есть это будет прям офигеть, какой высокий шанс. Ну, типа, ну, блин, а чё-то, а то как-то 50 тысяч рублей. Вот, за 50 уже прям разгуляться можно. Так, ну, от 50 это бред. Давай просто посмотрим от 50 тысяч, начиная. Блин, неотвратимая угроза. Я просто не знаю, типа рентген, кстати, можно легко продать. Это да. Это да, но... Ну просто перчатки сложновато потом будет Неотвратимая угроза, статрек он скорее всего Хотя за 78 тысяч, ну не знаю Мраморный градиент это 46%. Давай чекну прайс в стиме на все, чтобы подумать. Я посмотрел, что есть. Ну, типа, этот калаш, он стоит дороже в стиме. Если он реально выведется, это будет круто, потому что разница там в несколько тысяч рублей. Поэтому этот калаш мы оставим. Вот, по поводу апгрейда в дальнейшем. Все-таки я хотел что-нибудь с помощью искусственного интеллекта заапгрейдить. Блин, у меня весь план ролика сломался. Я думал, типа, мы попробуем что-то за... Но видишь, такая проблема, что если с бесплаток мы не окупились, если он нас сливал, то есть реально у меня может быть просто выключена нафиг подкрутка. Мне страшно апгрейдить с рентгена. Я хотел дойти до 100 тысяч и, и, и через искусственный интеллект уже, ну, спросить у него, какой шанс мне ставить. Сейчас ну, я не хочу с рентгеном что-то делать. То есть это в любом случае 50 тысяч рублей, на которые можно продать на маркете, на которые можно за записать контент в Counter-Strike, да, плюс, который надеюсь, проспонсирует, потому что каждый open OpenCase drop у нас спонсирует и платят мне за это деньги. Ну и КСК собирает просмотры. Но я не хочу рентген, честно, сливать. А вот с, с этими деньгами, ну типа, ну не знаю, попробуем, может что получится. Просто сейчас пойдем по x 2 и оно, кстати, дальше заходит. Попробуем уже с 2000 плясать, уже на самом деле а, с 4000. Вот, если сейчас, давай немного рискнем и сделаем, допустим, ну, 1010 от 10, по крайней мере, выберем какой-нибудь скин. Неважно, ну, допустим, это будет, да, перчатки капитан там какого-то 3 4 37%. И сейчас, скорее всего, будет слив. Оно зашло, вот это кайф, вот это реально Ну, сейчас выводить Выводить, ну типа, ну хоть, ну типа, в рентген есть Это уже где-то 60 тысяч рублей Это даже 70 тысяч рублей, в принципе Ладно, давай все-таки спросим у бота, чтобы действительно оправдать название ролика Давай просто спросим, скажи, да или нет Если да, мы делаем апгрейд x2 Если нет, мы забираем, просто скажи да или нет Давай попробуем, пусть реальный решает искусственный интеллект да блин, ну ну ну, вот, ну. Ребят, я на это никак не влиял. Серьезно. И, Окей. Окей, да. Так, у нас есть десятка. Давай, 15 или 20. 15 тысяч или 20 тысяч рублей, сколько апгрейдим? Я надеюсь, он скажет. Он 20! Это просто! Это x2. Просто мы сейчас сделаем x2, блин. Ну просто эти два вот эти ножи я не продам, они все статрековские, их очень сложно продать. Есть калаш-выстрел в голову за 26 тысяч. Ну, за 26 перчатка поинтереснее будут смотреться. Ну это, мне, бля... <свят> Это жесть. Блин, ну вот это я дело не продам потом, у нас статрековская все. да, есть вот эти перчатки, подешевле такие же. Ну давай их. Просто лишь бы оно зашло. Если оно заходит, искусственный дилег затащил ролик, серьезно. А вот это приятно! Все? Я не знаю, сколько это денег по стиму. Выводим, блин, пусть он заберется Пусть этот, И он с стиме стоит офигеть как дороже, пожалуйста Давай Да, да, да, да Мы просто играем в жизнь, давай 12 тысяч на баланс, забрать Боже, ну, я уже не знаю Типа, у нас 23 тысячи на балике Ну хотя бы коллаж, пожалуйста Да, коллаж, у нас 23 тысячи Но я просто не знаю, что из этого купят Вот в чем проблема, финишная линия, давай Да, у нас опять замена, бля, о, боже, сколько замены Все это называется тильт нас 32 тысячи на балансе Да, он просто, он замена, замена, замена Не фарит Ну или что, пусть это будет наклейка, ладно Да, окей, мы наклейку забрали 35к И что вот просто Ну типа, что с этим делать? Даже от 40 тысяч посмотреть Я не знаю, что за проблема с маркетом началась Ну типа, ну ну вот. Да, я даже сейчас не хочу смотреть в стиме, просто что-нибудь сделать. Это не зайдет, вот в чем проблема. То есть, это просто сейчас не зайдет. Ну вот, я, я хочу, я хочу с Ивова, я хочу забрать эти деньги. Окей, давай мы сделаем, ну мы типа сделаем слив. Окей, Хабара пусть будет. Сколько мы сольем? Ну просто, ну типа сейчас в любом случае надо сливать, потому что ну, ну гага иначе будет. Да. Да, тит немножечко Ну и что, сколько мы делаем? Давай 40 опять Ну я хочу эти перчатки уже, опять же Просто, на ну, это жопу. У меня слов нет, серьезно Смотри, сейчас мы всем баликом делаем, это 33% Давай спросим у искусственного интеллекта, что делать Так, опять же, да? Да или нет? Да, да, нет, нет, ищем другой скин Да, он, он, он блин О, он, он, Ну ладно, окей Да, тогда. да Да, просто берем, делаем И оно не заходит я глаза закрыл мужики ну вот самый прикол если ну, это скорее всего слив будет ну, куп... ну типа мы в нуле бом блин незаменным ну, раз два три открываю глаза раз два три да есть хорошо что по деньгам самый главный вопрос сколько по деньгам Забрать. Пожалуйста, без замен. Пожалуйста, без замен. Заменой. Ладно. А, терпимо. Терпимо. 59 тысяч? Нет. Черный галстук. Давай пойдем вообще по минимальным затратам. А, я не знаю, сколько это стоит стип. Просто будем заменять все то, что у нас предлагается. Я понимаю, что, скорее всего... Ну да, мы сделаем слишком часто, слишком быстрые запросы. Пожалуйста. Да, этого нет. Хорошо. Это... Это плохо Да, он забрал перчатки на балансе 12 тысяч По итогу Как бы это плохо, хорошо не было Да, что замены мы вывели больше, чем планировали То есть это прям приятно На балансе 12 тысяч Да, посмотрим, примем еще все в Steam, Посмотрим, что по ценам На балансе еще 12 тысяч Мужики, у меня сейчас вывелось два скина я чекнул цену, мы пока ждем калаш, и вы не представляете, насколько все-таки, вот как говорится, все, что не делается, все к лучшему. Насколько я рад, что было миллион замен. Просто посмотрите, калаш, напомню, за 26 тысяч по сайту еще выводит. Смотрите, мы верили перчатки, они стоили на сайте 47 тысяч в стиме. Они стоят 64 тысячи рублей Ну, вернее, они продаются от 64 47 и 64 тысячи Это разница в 17 тысяч рублей Наклейку я не чекал а, Надеюсь, она тоже будет стоить дороже Наклейка стоит дороже, ну, тут, типа, на коса. И у нас калаш еще идет То есть по вот этим ценам Мы в плюсе от депа офигенным. И реально я рад, что было миллион замен. Это было неприятно, это меня бесило, и я думал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но мы ждем калаш и подводим итоги. Так, ребят, по итогу калаш заменили на вот такой нож. Он тоже стоит от 25к, и по итогу, по вот этим ценам, это, кстати, не все, на балансе остались деньги. Попробуем еще сделать один апгрейд, если он залетит, это уже будет, ну, прям мега офигенно. А смотри, 7600 плюс 64, это 71 тысяча, и плюс 25, 96 тысяч. Ну, то есть, понятно, что это по вот этим прайсам, да, которые продаются, от. смотрим вот здесь, давай, 7400, хорошо, перчатки, ну, блин, тут как-то такое, ну, ладно, 59 тысяч, и плюс нож, за сколько он продается? 23. Ну, это, это прямо, это в районе 80 тысяч получилось. Это хорошо, это, в принципе, то, что мы и хотели. Я хотел сотку, но баланс еще есть. Попробуем сделать хотя бы x1.5. Но, если у меня до этого были сомнения, что, типа, апгрейд вообще может зайти, здесь 70%, и вот тут ну, но ну оно уже, ну, физически никак, мы в плюсе. Ну да. Я думал, оно сейчас просто там, оно как будто зашло. Ну, блин, в районе 70-80 тысяч получилось 20, но ну, это хорошо. Но ну, это прям хорошо, это реально годно. Еще раз возвратимся к Стиму. Ну, то есть, ну, как бы вот. Ну, как бы, искусственный интеллект реально вытащил эту игру. Единственное, было много замен, это прям, ну, меня разочаровало серьезно, но, как оказалось, если бы не было замен, мы вывели бы по итогу... А, так подожди, стой, мы бы столько вывели же вроде, ну да. То есть мы вывели три скина, а так бы их было два, или даже... Ну, типа, ну, мне кажется, что там чуть больше получилось сейчас, чем было изначально. Было 70, к, а здесь в районе 80, даже по ценам, которые, ну, вот здесь. Вот. Ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что деньги были мои. Ссылок на вилдроп не будет никаких абсолютно. Когда реклама, я говорю реклама оставляю ссылку. Мне ребята платят. Сегодня мои баб. вот. Ну, я, я сделал X и, и неплохо, Ира. Всем огромное спасибо, ребят. 2500 лайков будет офигительная дорогая прокачка подписчика. Увидимся в новых роликах. До новых встреч. Пока.